Вот кто тебя за язык тянул, не до ума. Здрасте. О, привет, брат. Ну, ну не, ну мы не успели так, не успеть, что-то. Егор. Аня. Ой, Аня, ты молодец. Ты прям добродушный сразу. Да, я такая. Я такая. Ты молодец. А то вот это да. Ой, тебя да, чуть-чуть плохо слышно, ты по прям на наушничаешь. А то ты вот когда вот так вот делаешь, это очень сексуально, когда вот так делаешь, но плохо слышно. Кажу, что это у вас такой интересный образ? Это Жизнь такая. Жизнь. Жизнь. Жизнь. Жизнь. А О, вы знаете украинскую Ну, крошечки. Декольки суток. А, ну, вот. ну, а, а мы, а мы про мову скажем, да, крошечки? А вот если нет, ну, то ты... есть юмор. юмор. Да. Я вас обманула.